Настоящих предприятий, строительной отраслей, минск строй, группа компании а 100 407 за. подарочек. Ты, Ты занимаешься футболом? Не бросай. Все будет хорошо. Иди к своей цели. Вот, и все у тебя получится. Молодец, Леха, засмущался тут. Все, хорошо. 30-й, Олиньо! А Номер 71-й, Михаил Козлов!